Всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать про препарат блефорогель очищения. Это средство попало ко мне относительно недавно, но уже завоевало мое доверие. Вот. Это средство от компании Гильтек, которое очень хорошо подходит для очищения глаз и очищения век. В составе блефорогель очищения полаксамер 184, дексапантенол и алоэ вера. Полоксомер 184 это особый эмульгатор. Поверхностно-активное вещество, которое бережно эмульгирует жиры, удаляет загрязнение, при этом не раздражает слизистую, не раздражает кожу и не влияет на липидный слой. Что, в общем-то, очень хорошо для очищения кожи именно век, поскольку часто неправильное очищение вызывает сухость глаз, раздражение глаз, раздражение век. И особенно неприятно для чувствительной кожи, которая и так склонна к пересыханию, которая склонна к раздражению. Поэтому для нее надо подбирать особо деликатные средства. Также, естественно, необходимо увлажнять кожу, несмотря на то, что мы вроде как ее очищаем, но очищение должно быть бережное. Поэтому в составе блефорогеля очищения содержится также дексапантенол. А Дексопантенол это витамин группы б который обладает противовоспалительным и успокаивающим эффектом используется как восстанавливающее средство рано заживляющие может использоваться при ожогах при дерматитах и так далее и конечно алоэ вера алоэ вера это растительный противовоспалительный препарат который может применяться у любого человека в любом возрасте и с любыми противопоказаниями за исключением естественной реакции на непосредственно алоэ поэтому по составу данное средство очищения является абсолютно безопасным подходит для всех типов кожи, в том числе для чувствительной, для атопической кожи и может применяться на глазах. Также оно хорошо снимает макияж и подходит для снятия макияжа с чувствительной кожи век. Единственный момент, который я бы хотела все-таки уточнить, что его лучше, конечно, смывать, несмотря на то, что это вроде безопасный препарат, это мягкий препарат, это мягкое очищение, но все равно лучше умыться после него водой Ну и заодно убрать остатки частички косметики. Я вам желаю Пользоваться только хорошими препаратами, которые не раздражают вашу кожу и которые тоже займут надежное место в вашей косметичке.